Готов ты, не свернув, с пути уже нигде. Быстрее будешь идти, по шапке вдруг лети, Чуть глядешь друг назад, как тяжело идти. Присядь, передыхни, догонят кто хотел. От них поверь, шапку поправляй, в процессе на пути. Проверь мечту, проверь мечту, здесь и сейчас горей на доброту, что говорят по правде тех людей, проверь нас души я а справедливо тут проверь все сам добави силу да продолжай незнание и... иногда по жопу сердца грудь задай скорее вопрос чтобы облегчить. Ответ уже готов, душем есть давно, что двигало тобой, И лето смог кино. Ответ придет побег, быстрее, чем ты хотел, рядом с Пришел проверь, поправь на свет и чисто души, прибави шаг к пути. Проверь мечту, проверь мечту, здесь и сейчас скорее На доброту, что говорят, поправь детей, проверь на свет. Тепло души, я а справедливо тут проверь все сам, добавив сил, да продолжай идти. За здоровый добрый путь идешь к своей мечте, Ты готов да не свернуть. Быстрее будешь идти, Глядишь, а время нет, Преград на пути По здраву просто нет. А глянешь вдруг назад, Ворует время свет, У здравого пути Конца лишь просто. Мечту, проверь мечту, Здесь и сейчас, горей. на доброту Что говорят, правде тех людей Проверь на свет, тепло души А справедливо тут Проверь все сам, добавив сил Да подбодри друзей добра всем.